Ой, опять всем привет. Так, Нет. ты. Угу. Вот мы уже почти обустроили весь дом. Так. Угу. Вот я тебе нужно. Ну как бы было. А сколько у тебя? У тебя говно у сыр? меня нет еды а сердечки раз два три и одна половина. Угу. Значит подожди-ка. Лови короче. Смотри сколько у меня сундуков. Это вообще это... что -то пожарим? Это тебе хватает? Ну еще бы. Лех. А У тебя сколько голода? У меня осталось шесть четыре. Еще и все. У меня жизнь не восстанавливается. Ну съешь одну курицу, а у тебя все четверка восстанавливается. Ну съела, у меня больше нет. Сейчас. Малышка. Пойду коровку пошел. Угу. Сейчас. А, тут В's оружие, так. чу чу чу, -чу. меч, тебя новый делал? Угу. Сейчас мы Тебе наш меч? И с меч? Вами. всем привет, народ. С вами я, Руся и Вазик. И как видите, у меня больше нет железного шмота и моих инструментов, потому что я их прокатываю. И кто постарается дойти к нам домой, даже не пытайтесь, мы вас бьем быстро. Потому что вадик у нас вот как одет. Руся, у Руси есть такой вот мечик. будет еще сильнее, если. Я сделаю вот такой вот мячик. Хороший, я сделала в госпещеру. Ну, ладно. Сегодня, на сегодня серия маленькая, пробная. Всем пока.